еще! Нилон! Девчонки, невероятно прочный материал. А, наши производители, а, пока только одна фабрика «Золотая дочь», начали работать именно в этом материале. Он невероятно прочный, он очень красивый, он износостойкий. Вот одна из моделей. Смотрите, ножки. На дне карман рабочий. Карман рабочий здесь. Широкий удобный вход. Длинная ручка. На карабинах. Перегородка на молнии. Цена 1900 рублей в сумке. И она в трех цветах. То есть черный нейлон и серый. Серый вообще очень красивый. В принципе, они все хороши. Каждая по-своему. И цвета все идут базовые. То есть ничего кричащего, ничего лишнего. То есть подойдут вот очень многие вещи в вашем гардеробе. Покажу сейчас нейлон. Смотрите, это нарезка из нейлона. То есть три цвета, да, из чего у нас выполнены сумки. Посмотрите обратная сторона. То есть она такая же, как у экокожи. Это очень прочный материал. Он со специальными пропитками. Он не ползет, он не лопнет. Он будет носиться невероятно долго. Его можно засунуть в стиральную машину и постирать. Попробуем его порвать. Ну что, поехали? Ничего, ничего. <мываем> <Дех keluar> Никак. Он только замялся. Ну, помялся и помялся, да. Я его погладила. Чуть разправила, все. И он практически, смотрите, то есть ему ничего не делается. Он очень здорово будет держать воду, влагу, снег, мороз. В общем, это новые технологии в мире сумок. Поэтому сумки эти носить вам очень долго, если приобретете. Они очень прочные, очень надежные, очень классные. Модели все разные. Вот такая вот есть, смотрите, ведро. Вот такой красивый рюкзак с вышивкой. Карманы. Раз, два, три, четыре, пять. Пять наружных карманов. Вот такая вот сумка есть. Здесь тоже. Раз, два, три, четыре, пять. То есть пять наружных карманов. Сумки 1900 рублей. Для такой сумки это вообще шиф. Так, потом смотрите, есть вот такая вот сумка и вот такая. Ах, красивучие! И они очень ноские. Эти сумки, можно сказать, что они носибельные. Носить их придется очень долго. И они вам однозначно будут надоедать. Но дело в том, что когда сумка комфортная, нравится, и носишь хвост и да, то она не надоедается из-за тем, что она очень комфортно, удобно, вместо авоськи и как деловой партнер, и на переговорах, и на работу, и в детский сад, в общем, везде. Так что, девчонки, это ваши подружки.